Компания Bosch Союз представляет вашему вниманию шкаф пожарный навесной без задней стенки 800 на 600 х 230 красного цвета. Шкаф пожарный – это специальный бокс, предназначенный для хранения пожарного оборудования, такого как кран-комплекты и огнетушители. Пожарный шкаф ШП-8060 имеет ширину 800 мм, высоту 600 мм и глубину 230 мм. Окрашен порошковой краской в красный цвет. Шкаф изготовлен без задней стенки. Сохранность оборудования и инвентаря обеспечивается врезным замком. В случае экстренной ситуации, возможность быстро открыть пожарный шкаф обусловлена наличием отсека для хранения ключа. Пожарные шкафы являются обязательным атрибутом общественных, промышленных и жилых зданий. Более подробную информацию о пожарном оборудовании вы можете найти на нашем сайте euroservice.com.ua или пообщавшись со специалистами нашей компании по любому из указанных телефонных номеров и в социальных сетях. Обращайтесь, рады будем вам помочь. Пош Союз. Огню мы не оставляем шанс.